Говоря, начальствующий на той землею говорил с нами сурово и принял нас за согледатое в земли той. И сказали мы ему, мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас двенадцать братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Хананской. И сказал нам начальствующий на той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 И вы можете промышлять в этой земле. Ага, спасибо. Давайте здесь прервемся. Чтобы не совсем уже длинный был отрывок. Ну, собственно, тут повествуется дальше, как происходит. Ну, вот такое странное действие, да? Что Иосиф приказывает, наполнив мешки хлебом, серебро вот это, вот эту плату, каждому значит, тот, кто это делал, управляющий, положил в мешок. И еще и дать им запасов на дорогу, так, несмотря на то, что он разговаривал с ними сурово, видите, он практически, конечно, заботится очень о своих братьев своих Так Так и было сделано. И на ночлеге уже один из них, из них открывает мешок и там видит серебро. Причем... В пятом стихе будет сказано, что когда они опорожняли мешки, у каждого серебро значит, мешки. Возможно, это было у всех на ночлеге. Вот это э, открытие сделано. Непонятно и совершенно, конечно. Смутилось сердце их, и они понимают, что это непростое дело. Хочу, что это Бог сделал с нами? Ну так не может быть. Могут отобрать у тебя серебро, mm -hmm. лишнего забрать, mm -hmm. а чтобы по ошибке, да еще в каждый мешок, это вот какое-то чудо, тем более зная порядки древнего мира, да, то есть закон джунглей такой, вот, ну уж совсем там, христианских понятий не было как-то, только в наметках каких-то. А еще вот он сказал, что мое серебро, то есть. Это какие-то, наверное, сосуды или что-то. То есть это не монеты, а он разрезал мешок, чтобы покормить осла, да, и увидел там серебро и сказал, брат, это серебро мое. Есть... Ну, видимо, мы же не знаем, да, какие там. Это же серебро было на вес, там, в слитках, в кусочках каких-то, значит, разрубали его по-разному, по но, а, видимо, то ли это было какие-то изделия серебряные, то ли это была сумма кусками серебра, в любом случае это было то же самое, что вот он отдал. Но это тоже на них подействовало, видимо, так вот, мистически так, потому что когда вот будет, когда Иосиф их в следующий раз, в следующий приход рассадит каждого по возрасту, они скажут, скажут, они удивлялись, смотря друг друг друга. То есть они будут к нему относиться вот так вот. Они не понимают откуда, но видят, что это такие какие-то странные вещи без божественной руки тут невозможно обойтись. Вот с этим серебром это тоже им такой звоночек. И вот они рассказывают отцу своему, что произошло, что начальствующий говорил сурово принял за саглядате. Они вот всю свою беседу пересказывают. Но им надо оправдаться, поскольку они понимают, что отец не обрадуется вообще-то. То есть, мы видим здесь такой заметен оправдательный тон. Они подробно рассказывают, потому что два сына Одного они уже продали, а другого, другого говорят, сейчас скажут, давай нам, иначе нам хлеба не будет. Что там папа скажет, который его не отпускал в Египет, сказал, чтобы с ним что-нибудь не случилось. А они говорят, что вот правитель говорит, приведите его. Что там правитель захочет сделать. Что захочет, что и сделает. Да, да. Уже ничего потом не изменишь. Да? Вот. И, ну давайте дочитаем.